Ему нужны виски. Вот так выглядит, короче, бог-алкаш. Ал ал ал алкоголик. Хенрик, ему нужна вода. Один бухает, другой похмеляется. А Гаврик у нас, короче, запивает. <реку> <реку> Молод, молот бухает, Гаврик <реку> запивает, а Хенрик <реку> похмеляется. <реку> Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить Barrow Hill. Итак, э -э, я не знал, короче, ну, походил, поискал грибы, походил, э -э, в святилище зашел э -э, посмотреть, может, это пещерный гриб, допустим, ну, нам нужен был, вот. Э -э, как вы говорили там в подсказках, да. Э -э, также, короче, я ходил, ходил, ходил, ходил, искал, искал, в итоге я... Ну просто я уже не знал, что делать, и я последовал также вашим подсказкам и подсмотрел текстовое прохождение вот этой игры. Оказывается, оказывается, гриб у нас уже был собран, вот он, вот. Чтобы вот это все действовало, вот нам нужен вот этот красный гриб, допустим, да, вот видите, раз, видите, можно уже теперь что-то еще другое добавить, вот. А, нужно было, короче, просто тупо посмотреть справочник грибника. Найти гриб, который нам нужен. А это именно вот этот... Так, погоди. Вот этот вот гриб. Сон триады. Вот этот гриб нам нужен был. И вот он. Я его положил в чашу. Вот. Также, короче, я пролистал также текстовое прохождение И... Понял, что здесь... Ну, мы уже ближимся к финалу, короче, игры. Я так думаю, что эта вот серия, это будет финальная. Вот. И я понял, что некоторые квесты, ну, кстати, финальный там квест, задание, вот это вот, головоломки. Просто так, не знаю. Их просто, просто не решить без подсказок. Просто вот, я, я не понимаю. Либо у меня, может, мозги не так повернуты, либо как... Но, не знаю, и я признаюсь, да, я подсмотрел, короче, и мы сейчас эти все головоломки решим, вот. Как, ну, я объясню, как, что, я понял по ходу, да, и прохождение, по, по ходу этой финальной серии, вот. Но это вообще дичь. Как бы в принципе можно, можно, да, это решить, но это надо сидеть над текстами, над всеми, вообще, почти над всеми документами, которые мы находили. Там документы вот этого Морза, документы там другого археолога, все это как-то сопоставлять, короче, все это как-то. Все вместе это э, скрещивать, нужную информацию выискивать, но это слишком долго, это вообще, ну. Это дичь. Вот. И поэтому, да, я подсмотрел. Вот. Кто это не одобряет, можете ставить дизлайк. Ну. Ну, ну, ну, ну что ж поделать. Итак, смотри, нам нужно раз, грибок красный, э, желудь э, и, и, и красные ягоды. Все это смешиваем. И получаем еще один дар. Древние Равновесие должно быть восстановлено. Все, дар, э, дар, что это у нас за дар? Э, дар рыба, дар масла, дар виски, дар соль, смесь трав. Вот у нас есть. Э, Сколько то Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть у нас даров И седьмой еще дар, это вода Это вода, это нам нужно, короче, идти в святилище Вот Единственное, что я понял, короче Единственное, что я понял, что вот это вот я тут записал, как бы уже. Да блин. Я э, видео прохождение не стал смотреть, чтобы не словить спойлеры. Я так чисто пробежал по квестам. вот. Короче, э, вот это вот все надо. Имена запомнить э, камней. Именно вот как здесь, слева направо. Я их записал. Вот. Потому что э, Когда будем подносить дары, там нужно будет сохраниться. И потому что малейшие неправильное, короче, подношение даров, дары исчезают и нам надо будет все по новой, короче, собирать. Но это как-то дичайше вот. И, короче, я вот записал, да, подписал какому камню какой дар и мы попробуем с вами слева направо вот. Я написал, да. У меня в принципе, если я не ошибся. Guarantee. Главное там на кургане не ошибиться, слева направо. Так, отправляемся, короче, к светилищу, да, к светилищу. Там нужно в правильном порядке зажечь звезды. Ой, звезды, звезды, эти свечи. Я уже звезды зажигать собрался, уже собрался зажигать звезды. Так. Здесь э, такая вот фишка, когда мы здесь читали, по-моему, здесь записка, в за записке, по-моему, стихотворение, нет, не вот это, э, стих, Вот стихотворение Аханека, спустившаяся с небес на, на нашу святую землю, благослови нас святой водой, чтобы души наши воспряли вновь. Это подсказка э, К зажжению свечей Нужно зажечь две свечи Небеса э, Синяя свеча, земля Какая там, коричневая свеча вот, Ну, в принципе, блин Я бы не догадался Хотя бы, не знаю, какой-то, знаешь, по пометка бы какая-то была Либо еще что-то Вот как вот из этого, короче, узнать Да? Подсказ ну, разгадку К этим свечам так, зажигаем свечу. Голубая. Это у нас небо. И вот это. Все. А, это образ святой Анеки, что ли? Да ладно, прикинь. Так, а если я обрушу монетку? Загадаю желание! Окей, ладно. Набрали священную воду. Древние боги пробуждаются. Равновесие должно быть восстановлено. Все. Дары, дары у нас все есть. Теперь нужно отправляться к Кургану сейчас мы придем к кургану короче и так это я заберу вот и там сохранимся на всякий пожарный потому что блин собирать все по новой это очень очень блин муторно я думаю вы со мной согласитесь так погоди надо только а -а -а, Блин Дорогу-то я а -а -а, Опять я с... Вот падла <с> Опять я здесь заблудился Так Во Во Идем к ургану Все, отлично Так а -а Да блин Менюшка сохранить, сохраняемся, наверное, вот сюда. Окей, слева-направо, а, слева-направо. Погоди, слева-направо. Вот это вот первый, да, получается? Да? Неправильно понимаю? Слева-направо, ну, наверное, вот этот. Это у нас, короче, камень Болита. А если, ну... Я правильно понимаю. Вот, камень болит. Ему нужна рыбеха. Рыбеха. Боги быть да. Все отлично. Если бы я э, поставил бы неправильно, то в камень бы ударила молния просто тупо. Вот. Так, следующий. Следующий камень, это у нас э, мелких. Масло ему надо. Древние боги пробуждаются. Равновесие должно быть восстановлено. Окей, okay, засветился радугой Так, следующий Следующий у нас Дальмонд э, Ягоды ему нужны Ягоды, ягоды, ягоды Святая вода э, Соль э. Святая виски Соль Тра Смесь трав, наверное, да? И не Правильно положаются. же? На равновесие должно быть ну, если сейчас долбают, короче, этим молнии, то. А, нет, все нормально. У меня просто подписаны ягоды, а это смесь, короче, трав просто тупо. Вот. Ладно. Это у нас идет а, молот. Ему нужны виски. Вот так выглядит, короче, бог алкаш алк- алкоголик ему виски подавай давай бог в нём так допустим окей следующий у нас идет хенрик ему нужна вода один бухает другой похмеляется Окей, вода. Финнин, <смех> Молот бухает, а Хендрик похмеляется нормально. <смех> быть так, хорошо, осталось два. Гаврак, сок ему надо. А Гаврик у нас, короче. Э -э Сок, да, ему. А Гаврик у нас, короче, запивает. <связывается> Мол молот бухает. Гаврик запивает. А Хенрик похмеляется. <связывается> Нормуль. Компашка такая, да? Три гада. Три гада. <связывается> Окей, и давай, короче, осталась соль. Соль это у нас э, Кайлик. Теперь в принципе я не знаю, что должно произойти. Ну как бы дальше я не читал. Все, это вот все, что я вычитал, короче, все, что я сделал. Дальше мы давайте разбираться. Мы сделали подношение. Так, дайте-ка я сохранюсь на всякий случай. Вот. Наверное, сохранюсь я где-нибудь. Ну, давай вот здесь. Так, окей. Дальше я не знаю. У нас нет еще одного фрагмента артефакта. Так-то. В принципе. Мы еще не делали ритуал, который, помните, я линзу поставил, да, там. Вот. Можно еще туда сходить. Давай-ка еще здесь посмотрим. Я не знаю. Может туда монет. Сф, монет нет. Здесь вот нам не хватает еще одного артефакта. Ну, вот. Так что нужно еще искать дальше артефакт. В принципе, как бы, вот э -э -э -э когда я читал текстовое прохождение, да, там, там писали, короче, что вот это, это самый сложный квест во всей игре. Ну, задание во всей игре, головоломка. Вот. Поэтому... Так, погоди. А, телефон надо взять Я... Не Снова могу она. Не могу спуститься с холма. Камни окружают меня. Окружает холм. Я видела. Тима сгущается. Некуда бежать. У меня есть кое-что. Я нашла это на раскопках. Украла из земли прямо mm. из кургана. Mm. Тебе это понадобится. Я обречена. Точняк! Да Я не могу ничего сделать. Оно пришло за мной. Оно охотится за мной. Мне надо спрятаться, бежать. Конечно Могу я тебе доверять? Конечно можешь. делаешь все правильно. Давай, я доверь мне что-нибудь. Оставлю это тебе. Молодец. Ты знаешь, что делать? Ты знаешь, что делать? А мне надо попытаться спастись. Эй, слышь, оставить это мне. А ты хотя бы это... Погоди, стой. Что там? 5? 8, 5? 2, 1? 3, 1. Ты хотя, ты, ты хотя бы скажи это, где ты там оставишь это. Может, она у себя в этом... А, в вагончике оставит это. А, да ладно. Она, она прям здесь оставила. Она мне звонила, короче, стоя в двух шагах от меня. Нормально? Ж... Женщины. Ой, сори. Так, э, нас забери. Этот чертов артефакт теперь твой. Мне не следовало появляться в этом проклятом Бэрроу. А здесь обитает зло. Оно смотрит на нас и жрет. Смотрит на нас и жрет. Нормально. Я постараюсь отвлечь это на себя. Удачи, друг мой. Использую артефакт с умом. Эма, Ну, в принципе, я тоже, знаешь, это... Это... Я, наверное, тоже зло. Потому что я постоянно тоже смотрю и жру. <laughs> смотрю что-нибудь и жру. Окей. Okay. Так. Я надеюсь... Я, я думаю, многие из вас также делают. Окей. Okay. А теперь у нас есть три артефакта. Три артефакта... И можно, наверное, их впихнуть вот сюда. CDs. И все? Да ладно. В смысле? И это конец? Да ну. Не может быть. <с��> в смысле? А как же та штука с этим с линзой? Там в принципе тоже был круг и туда. Тоже, наверное артефакт этот надо ставить ну-ка погоди может это одна из концовок странно странно так ну-ка давай-ка э -э, попробуем загрузить так счет я да не понял вообще не понял ни черта. Так, погоди... а, блин, сейчас опять болтать она будет. Где выход-то? Где выход? Вот то Ого. Да, сейчас она опять будет болтать, короче. Да. Можно как-то выключить? Не могу выключить? выбраться отсюда. Не могу спуститься с холма. Камни окружают меня, окружает холм. Я видела. Тима сгущается. Некуда бежать У меня есть кое-что Я нашла это на раскопках Украла из земли Прямо из кургана Тебе это понадобится Я обречена Я не могу ничего сделать Оно пришло за мной Оно охотится за мной Мне надо спрятаться Бежать Давай, уже хватит ныть а? Могу я тебе доверять? Можешь, Ты можешь со всей все вообще там душой, со всей можешь протянуть тебя. мне руки и ноги и Ты кончики знаешь, своих что волос. делать? Ты знаешь. Я знаю. Что делать? Я знаю. А мне надо попытаться. Тебе Отис... надо. Да, беги. Все. Спасибо. Выключись. А да выключись. Во. Так, окей, это мы забираем и идем, короче, свет, ну, не светили еще, а где там ритуал проводить? Вот здесь. Так, стопы. Вот сюда. Раз, два, три. Лоб. Погоди. Ну, допустим, да, свет идет. Да, видишь, светится вроде как. Свет идет от луны. Вот сюда. Да? Да. Здесь надо, судя по. Ну-ка. как будто инопланетные круги, да? Ух ты! А, -а, -а о -о -о -о -о -о. Оно, видишь, оно оно исцелилось, оно. Смотри! Оно стало целым! Восстановленный артефакт. А теперь его надо положить туда. Я так понимаю, это была плохая концовка. Типа боги такие, что ну, что-то нам там подсыпал, св по подсунул-то св свои эти там. Блин, части нашего своего своего артефакта. Нам нужен целый артефакт, давай нам. Даров. Э, это. Да, дары это а еще не, Это еще мало. Давай нам целый артефакт. Сходи там. Махинации проведи. А потом сюда. Суй. Их ты чё, у меня там раскол. Да ладно. Нифига, прикинь, да? Вот я. Э, Расколотый артефакт поставил, да и насколько, насколько я сократил просто игру. Так, здесь у нас что-то. Давай-ка походим, посмотрим, что еще. Не понял. Я по кругу хожу. Я туда зайти не могу, что ли? Это я по кругу, да, просто хожу? А еще я туда... Опа. Я, я туда зайти не могу, да, получается? Ну да. А здесь у нас... Сюда, наверное, вот артефакт надо положить. Древние броги пробуждаются, должно все быть восстановлено. Вообще их, по-моему, сколько, 6 камней или 7 камней? Или 8 камней? Должно быть. Один охранник. Один страж. Всё? мир во всем мире теперь я не знаю что же случилось в байроухилл а вот это хорошая концовка ночи, наверное да ну похоже будь то нечто старое как сама земля пробудилась и в тот же момент исчезла что-то бесконечное, древнее что таилось в ночи выжидая наблюдая за нами что-то, что мы забыли, что почитали когда-то. Я знаю это безумие. Ой, машина завелась. Знаю, слышите ли вы меня? Простите, я не смогла вам помочь. Меня не было рядом с вами. Поймите, я должна оставаться здесь, в Бэррохилл. Мне хотелось бы, чтобы все случившееся обернулось... Ночным кошмаром. И завтра мы бы проснулись в наших постелях. Но боюсь, что если мы не исцелим раны прошлого, оно будет возвращаться снова и снова. Бойтесь темноты. Я не знаю, который час, но, наверное, уже поздно. Мне пора. Радио Барухил желает вам спокойной ночи. Вот, а вот это, значит, хорошая концовка была Мы сделали, короче, получается, плохую концовку и хорошую концовку Ну, и в заключение что хочу сказать В принципе, квест нормальный, да, он атмосферный, все прикольно Но, блин, слишком какие-то заумные там есть Особенно вот эта вот головка Я ее так и, так и не понял с этими а, дарами, да Я так и не понял, короче, как вообще, если самому проходить без подсказок как это вообще? Я так понял, это надо вычитывать и информацию с этого, с э, текстом. Ну, в принципе, я как бы... Не помню, чтобы там именно вот указывалось, допустим, вот этого мелкому, там, допустим, масло, э, кайлиху, там, соль, знаешь, что такое вот. Я этого не помню. Как это, где это искать, как, откуда это узнавать. Вот. И со светилищем тоже непонятно. Хотя бы как-то, не знаю, подчеркнули бы. Я бы хрен догадался вообще. Ну, стих, стихотворение, стихотворение. Может быть, когда-нибудь, знаешь, уже, когда играл бы, играл бы, играл. И когда-нибудь просто случайно метода тыка, может, зажг бы это все. Вот. Ну, как бы, блин. Слишком, слишком как-то. Нет, мне так показалось. Вот. Ну, а в целом, короче, квест хорош. Я нашел, короче, увидел то, что Barrow Hill есть еще одна часть Barrow Hill. Вот. Там, по-моему, не про камни, там про что-то другое, я не знаю. Вот, я не описание не читал, просто увидел, то, что есть еще одна часть Барухил и, возможно, как-нибудь мы пройдем вот ее. Всем спасибо за подсказки, э, спасибо за просмотр, за поддержку. Вот, надеюсь, активность не упадет, надеюсь, вам нравятся мои видосы. Кто впервые на канале, подписываемся, ставим колокольчик, чтобы не пропускать видосы в дальнейшем. Надеюсь на возвращение стримов Вот, все зависит от вашей активности И От починки Ну, назовем так, да, от починки Компа в очередной раз Вот Все Подписываемся Да, да, подписываемся на канал, на группу Вконтакте, на инстаграм, вот И с вами был Валерий, всем пока